Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем канале. Это второе видео о программе SMM Combine. Программе, которая автоматизирует работу в социальной сети ВКонтакте. В этой видеоинструкции я расскажу, что такое прокси, для чего они используются, где купить прокси и как настроить работу SMM Combine через купленные вами прокси. Как уже говорил, тайминг урока смотрите в описании данного видео итак что такое прокси прокси это возможность скрыть ваш реальный ip адрес необходимость использования прокси возникает когда вы работаете несколькими аккаунтами чаще всего когда аккаунтов больше пяти в одной социальной сети это один из наиболее ярких примеров использования прокси если вы с одного IP будете входить десятками аккаунтов, то это однозначно прямая дорога к бану всех ваших аккаунтов. Вот посмотрите, как это выглядит сейчас у меня. 10 аккаунтов одновременно работают на одном компьютере, с одного вроде бы IP, в социальной сети Одноклассники. Но каждый из этих компьютеров заходит со своего адреса. Этот адрес отображается вверху, посмотрите. То есть этот профиль заходит из Америки, этот из Германии. Какие-то профили заходят из Румынии. Каждый аккаунт заходит в социальную сеть как бы не с моего адреса, а с какого-то другого адреса, другого компьютера, расположенного в пределах России, а может быть, как вот в моем случае и на других странах. Конечно, в идеале адрес прокси, с которого осуществляется вход социальную сеть должен соответствовать типу вашего аккаунта. То есть если вы покупаете аккаунты или создаете аккаунты, которые создавались и работают как бы в России, то и желательно входить в социальные сети именно через прокси, которые имеют российские адреса так по простому что такое прокси это возможность скрыть ваш реальный адрес и возможность работать с одного компьютера десятками а иногда сотнями аккаунтов в одной социальной сети еще раз повторюсь если вы не будете использовать прокси а будете множеством аккаунтов входить в одну социальную сеть вас забанят. Причем ваш IP-адрес, скорее всего, занесется в список серых адресов и уже даже нормальную активность с этого IP-адреса вы сделать не можете. Итак. Что такое прокси понятно. Теперь, где их купить. Вариантов покупки прокси достаточно много. Совет лично от меня будет только один: не используйте бесплатные прокси, потому что бесплатная не всегда хорошая. Первый недостаток бесплатных прокси это плохая анонимность. То есть, говоря проще, эти прокси не так качественно прячут вас в сети. А второй наиболее существенный недостаток это то, что скорость работы через такие бесплатные прокси уменьшается в разы. То есть ваш компьютер начинает работать как при очень медленном интернете. Ну и, конечно, такие бесплатные прокси достаточно быстро умирают. Вообще в интернет через этот прокси-сервер вы не выйдете. Ну и, конечно, так как этими бесплатными прокси пользуется громадное количество людей, ну халява же, вот этот прокси сразу же попадает в список серых адресов для социальных сетей и, опять же, любая активность такого адреса приводит сразу же в блокировке аккаунта. Возможно, у вас уже есть какие-то проверенные сервисы. По покупки прокси вы можете используя яндекс либо google поискать где можно купить прокси например подешевле и по но я вам дам ту же рекомендацию что Дает и автор-разработчик программы SMM Combine. Покупайте, пожалуйста, прокси вот на этом сайте. Причем здесь для пользователей комба... программы SMS Combine специальный тариф, такой безлимитный. Стоит для нас прокси будет 500 рублей в месяц. Все, что вам требуется, это нажать на кнопочку подробнее, почитать инструкцию, как производится установка прокси в программу SMM Combine. Всего вам нужно выполнить 4 пунктика, они помечены циферками в красных кружочках. Но я сейчас запишу инструкцию, но кому более понятно в текстовом виде, смотрите ее на сайте. Для того, чтобы заказать прокси, то бишь купить, нажимаем на кнопочку заказать. Оплата может быть выполнена либо на Kiwi, либо на Яндекс Яндекс.Кожелек. Пожалуйста, обязательно указывайте комментарий, когда вы будете платить. К сожалению, вот с сайта не так просто скопировать Яндекс и Киви кошелек, поэтому Яндекс кошелек, на который я оплачивал, я адрес этого кошелька размещу в описании к данному видео. То есть используя либо Яндекс, либо Киви, производите оплату в 500 рублей за покупку прокси. Значит, после оплаты вам необходимо связаться в скайпе. Скайп автора этого сайта также будет в описании к данному видео и проверив вашу оплату обязательно указывайте еще раз, повторюсь, в комментарии что вы оплачиваете, от кого происходит оплата. После проверки вашей оплаты вам вышлет логин и пароль. Вот сам список прокси-серверов вы скачаете сразу же со странички, где находится инструкция, вам нужно будет скачать готовый список портов в формате TXT. И на ваш компьютер сохранится вот такой вот текстовый файл. Это список прокси-серверов. Вот такой вот файлик в виде текстового документа. А пароль... К этим прокси вам вышлет в скайпе. Итак, как производится настройка прокси в самой программе. То есть, Если вам не хватило вот такой вот инструкции, я вам покажу это в видео формате. Запускаем программу SMM Combine, она у вас уже установлена на компьютере. Переходим в раздел настройки. Устанавливаем галочку использовать прокси, по умолчанию она у вас отключена. Галочку автообновления не делаем, потому что количество прокси у вас меньше, чем 360 и нет смысла их обновлять. Нажимаем на кнопочку загрузить txt файл. Именно в таком виде вы получили список прокси. И загружаем из папочки, в которую вы сохранили файлик прокси портс. Выбираем этот файлик, нажимаем открыть. У нас загружается список прокси серверов. Обязательно устанавливаем прокси HTTPS устанавливаем переключатель вот в эту позицию. А в строку «Прокси логин и пароль» мы копируем логин и пароль, который вы получили после оплаты прокси серверов. Просто берем и копируем эту строчку в раздел «Прокси логин и пароль». Все, никаких кнопочек «Сохранить» в программе не предусмотрено. Все ваши изменения сразу же сохраняются. Вот на этом настройка прокси закончена. Итак, обязательно купите прокси и настройте программу SMM Combine для работы с прокси серверами. Если у вас какие-то возникли вопросы, либо предложения, где лучше купить прокси, пишите пожалуйста и в комментарии под данным видео. В следующем ролике я расскажу, как установить ключ антигейт. Смотрите следующее видео.